КФУ почтили визитом потомки великого русского математика, основателя Казанского университета. В первой половине дня Ольга Екатерина Субботина, являющаяся потомками четвертого и пятого поколения Николая Лобачевского, открыли для себя новые подробности из жизни легендарного предка. Интересные экспонаты, истории, факты. Все это и многое другое открылось гостям вуза в музее истории Казанского университета и в музее Лобачевского, расположенного в ректорском доме КФУ. Наша семья очень любит общаться и с Казанью, и с университетом. Для нас это очень трогательно. И спасибо вам большое, что вы чтите память и увековечиваете такого значимого для считаю, всего мира и мировой науки человека. Визит потомков Лобачевского имеет ознакомительный характер. И если Ольга Субботина была в гостях у КФУ не единожды, то ее дочь посетила университет впервые. Я обрадовалась очень, что увижу университет, в котором учился и работал пра-пра-пра-дедушка. -пра и ну, я счастлива, что я вот здесь побывала в первый раз. Состоявшийся визит не обошелся без сюрпризов. Из рук директора музея истории Казанского университета Светланы Фроловой гости вуза получили приятные подарки, а именно книги о старинном университете России, его музеях и многом другом. конечно, для того, чтобы и сейчас мы могли рассказывать о и о Спасибо вам а далее Ольга и Екатерина Субботина отправились в не менее интересные места университета, а именно в отдел древних рукописей и зоологический музей КФУ. Чем запомнилось знакомство с великим вузом, который основал русский математик Николай Лобачевский, мы расскажем в нашем следующем выпуске. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ